Питание с наибольшей пользой для здоровья человека называется рациональным. Пища должна давать человеку все необходимые вещества в определенном количестве. Основные составляющие рационального питания это пищевой рацион, а также условия приема пищи и режим питания. В продуктах содержатся различные питательные вещества. Белки активно участвуют в обмене веществ, необходимых для построения новых клеток и тканей. Жиры являются источником энергии и регулятором проникновения в клетки воды, солей и других веществ. Углеводы – основной источник снабжения организма энергией. Витамины повышают сопротивляемость организма к различным заболеваниям. Минеральные вещества регулируют обмен веществ в организме пищевой рацион должен включать все питательные вещества – белки, жиры, углеводы, витамины и минеральные вещества, чтобы восполнять энергетические затраты организма. Режим питания – это время и количество приемов пищи. Между приемами пищи соблюдаются определенные интервалы времени, а также соблюдается трех- или четырехразовый режим питания. Если не соблюдать количество приемов пищи, время приема пищи и переедать перед сном, это приводит к нарушению режима питания и различным заболеваниям. Очень важны условия приема пищи. Они способствуют хорошему аппетиту, лучшему усвоению пищи. Вот почему важна обстановка, в которой принимается пища – сервировка стола, спокойствие, доброжелательная атмосфера.